Так вручали, слушаю, вручали, да и не нуждать, только вручении. Ночью ну, получал мой друг Орден, который на три года держался. Ручили как всегда, как положено, в таблетной остановке, и мы хотели отпраздновать в ресторанах. Сняли, в один ресторан нас не пустили, морды вина страшные, да? Пока я к не достал, да еще служил в одном советном учреждении вот здесь. Схватил швейцарь за глотку и припугнул всех остальных стоящих, что начали вопить, что всех было ручно, черте мать. И мы с другом прошли, поминать друзей нам было, не ворота бывает, мы бы и так были в подвороте, там, вот куда стоять и все. Но это то время, которое, когда война еще не кончилась, и орден красной звезды считался еще бы ее ножкой. Разожми, был сведенный, друг-товарищ, пусть засветится, и малевый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ И разорванную сталь машин Он наполнит свой небольшая квартака, Нагорающий на склоне вертолет, Как захлебывалась пятая атака, И как кто-то к руки на пулемет. Ну а эти, за столом под образами, За скатеркой и зеленого сукна. Не они тебя на рейду провожали, Не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, Так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядел, как там куражатся на Прожигающие частный капитал. Нам отпустят все грехи официантка И под вопли электрический гитарь. Ты расскажешь про обстрелы на саланге, Я тебе про непокорный кондаган. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, Кто-то памятник при жизни возведет, Кто-то спину нам пролает недобитки, А кто-то руку, понимающую, поживет. Помнишь Пашку? А Валерку из Баграма Оба в восемьдесят первом полегли. У Павлухи только старенькая мама, А Валерка звал невесту Натали. Третий тост. не прячь глаза, битмы мужчины, А ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюку по традиции старины. Так на фронте а обывают одна. Третий тост. не прячь глаза, битвы мужчины. А ну-ка, девочка, неси еще вина, Звезды в рюку. Так на фронте обнула ее Выйдем в полночь, постоим под фонарями, У бессонницы забвень, да не проси, Отведи нас на свидание с друзьями, Неотговорчивый, а позднее такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного Или слишком суровый на вид? Ну подбрось нас до на поселка Мострякова, Постоять у краснозвёздных пирамин. И шофер не уж помолчит в летного, Или слишком мы суровы, я навин. Но подбрось нас на деревне, востребов. Помолчи, у звездных пирамин.